Всем привет, с вами снова Дэн 04778, и сегодня я сниму видео, как я буду, и сегодня я поеду домой, только по поеду, прощаюсь с бабушкой, у меня, би у меня билет, сейчас в телефоне посмотрю, э, на час ночи, сейчас 12.10. А вот ты тут, бабушка. Э, бабушка, я поехал в этот в отель, в город. Ну я э, поеду, я я поехал, пока. А, включок, а, я буду под тебя сключать. Я, я под тебя тоже. Пока. Всё, я пошел, Вещ, вещей мне там нету, так что я поехал. Видите какие фонари тут новые поставили? У нас в городе хотят такие построить тоже. Блин, а где вот эта остановка? Это там? Вот она. ТП. Блин, пожалуйста посидеть танцы там у нас в городе мне кажется тут она красивее, потому что Котят, это логично, потому что там в городе не было ремонта, а тут уже был, уже тут же было такая скорость. Все, я поехал. Так, я прямо музыку послушаю. Так, вот, тут, тут, как мы несемся? Мне просто быстрее нужно. Эй! Эээ, куда? Ну куда ты едешь? Я дура. Я... Да, ну Я сейчас Так, äh, там опять никого не было, так что я тебе опять заплышу на берег. Подожди. Спасибо, на Так, все, пошли домой. Должен спать. Ой, аж полетел. Воктер Ша, мистер. Воктер Ты не вылезешь отсюда, я сказал. Воктер знаешь, что как тебе сказать? Это был в деревне, там какое то строительные материалы открыть Ну, там все по технике. Надо, надо нам в компании. Ничего не надо. Ничего не надо, ничего не надо. Так. Э так, сейчас открою. Блин, клюк не залежает. Вверх. Будто вот, поправь, новую купить. Вс, открыл. Somebody. Блин, или уже работать замок этот. Допустим, все, я спать. Ой, все поспал уже. Утро, станция работает, все хорошо. Как я дверь открыл? Хуй. какой замок плохой, уже ключ не нужен. Все равно брать буду. Попробую. Так, теперь весь... Анаткр... уже замок ушло. уже не закрывать. так открыл, когда будет. Если закрыто, она тоже открыта. -то. Это ничего страшного. Так, випл, мне не нужно, лишь вида есть. Поэтому а застроим материалами, поеду. У там поезд хотя бы любой есть. То билет мне написан. Да ⁇ -мо ⁇ билета нету. Поезда нет, прикиньте, я в поезда нет. Поезда нет это почему так? Поезда нет. Поезда нет Так, вы как... Когда приедет поезд? Через час. А у меня написано через две минуты. Блин, ну а? ничего <плес> страшного, поеду за вагонеткой. А у меня в руках есть вагонетка, чтобы не садиться, все. У меня их много. Доеди быстрее! Вот и все. Я да, мне сам, провожу там провожу и... Хорошо, Так, я поехал покупать. Иду покупать. и а что-то куплю годное. А если куплю негодное, тогда плохо будет. А что мне 9 рублей? Я шадаю робот. Ладно. Блин, ты после даже ценников. Не договорят, скоро хотя там ценники сделать. Включай, включай. Теперь уже ценники появятся. Сказали. Блин. А, тут до сих пор кнопку не сделали. Понятно. Даже тут до сих пор кнопку не сделали. Я в шоке. Так, э, куда там дверь фактер же попросила ей нужно? Она попросила какую-то тупую себе. Она попросила ну, вот такую. Или вот такую, какого она попросила. А такую же она выглядит, попросила или нет? Это на втором этаже все вот такие. Он сказал, двери хочешь на все этом. Так, упакуйте нам мне, пожалуйста, две вот такие двери. С вас сорок рублей. А что так дорого? А можно я у вас в долг... А, можно я у вас в, дол... в долг возьму? Конечно, можно. Долг не... Долг стоит 9 рублей. Долг. Вот, вот это заберу и вот это У вас уже пустое заведение. Я пошел. До свидания. Так повезло. Я вот есть. Так, все, всем пока-пока. Это было Жизни в городе. Всем пока-пока.